Далее в программе. Почерк как улика. Какие громкие преступления помогли раскрыть графологи и по каким особенностям почерка можно вычислить убийцу. В эфире «Загадки человечества». Вернемся через несколько минут. Искусствоведы разгадали главную загадку картины «Крик» художника Эдварда Мунка. В углу полотна есть надпись «Такое мог сделать только сумасшедший». Долгое время эксперты спорили, кто ее оставил – вандалы или сам художник. Недавно исследователи провели почерковеческую экспертизу и инфракрасный анализ надписи. И пришли к однозначному выводу – она принадлежит Эдварду Мунку. Специалисты уверяют – почерк может многое рассказать о каждом из нас. Как графологи помогают раскрывать преступления? И правда ли, что изменив почерк, можно изменить судьбу? Публикация этих дневников Адольфа Гитлера стала настоящей сенсацией. В начале 80-х годов прошлого века известный немецкий художник Конрад Куяу заявил, что обнаружил личные записи фюрера. Дневник удалось продать за 9 миллионов марок. Это больше 50 миллионов рублей. Но спустя пару месяцев разразился скандал. Графолог из Нью-Йорка провел экспертизу и выяснил, что дневник фюрера – подделка, впрочем, довольно искусная. Каждый человек, каждый почерк, он уникален. И даже если почерки, они очень похожи, все равно есть какие-то детали, все равно есть какие-то нюансы. И дневник Гитлера был вычислен по написанию его буквы «Т», конкретно самой перекладинки. Она была не в, не в ту сторону, в которой он обычно писал, а в противоположную. И на этом основании было дано заключение, что это все-таки подделка. Еще древнегреческий философ Аристотель говорил, что в мире нет двух человек с одинаковым почерком. Даже единоутробные близнецы пишут по-разному. Спустя два тысячелетия итальянец Камилло Бальди написал научный трактат на тему того, как соотносятся характер человека и его почерк. Графология стала оформляться как научное направление. Его идеи были больше так, интуитивного характера. Он как бы чувствовал, вот за почерком увидел человека, но чувствовал этого человека. В своем трактате он как раз об этом говорил. Ну, в данном случае это был дар его. Он действительно по почерку мог определить дурный человек, хороший человек. Человек победитель, человек тот, который привык жаться, что ли. В России первыми графологами были дикие, мелкие, сложащие государственных приказов. В летописи 1508 года историки обнаружили упоминание о фальшивой купчей на несколько деревень. Мошенник подделал подпись настоящего землевладельца и сбежал с крупной суммой денег. В наши дни с помощью графологической экспертизы можно не только отыскать преступника, но и составить его психологический портрет. По словам экспертов, очень сильный или неравномерный нажим ручкой, чрезмерный размах или сжатие слов, недописанные или налезающие друг на друга буквы говорят о том, что у человека есть психологические проблемы. Невероятно, но по манере письма можно даже вычислить насильника или серийного убийцу. Вот эмоции всегда видны в любом почерке здорового человека. А там, если человек вот, ну действительно лишён каких-то социальных норм, для него нет морали, нет совести, то там и отсутствует эмоциональная такая подпитка почерка. И почерк сам по себе сжатый, жесткий, Он как бы режет людей, вот он направлен на общество. Вверху его фактически никаких закорючек нет. Графологи проанализировали почерк четырех самых известных американских серийных убийц. Оказалось, что их манера письма схожа. Особенно многое о личности каждого из них может рассказать роспись. Автограф-то как отпечаток пальцев, вот сразу видно, в чем видно. Там разрывается цепь, связанная с первой буквой, там нет связи. И нет связи с обществом, с другими людьми. Он как бы изолирован в собственном сознании. Он даже иногда, может быть, и не понимает вот всей трагедии. Для него убить это, ну, у него нет никаких социальных норм. Но есть и исключения из правил. К примеру, Александр Пичушкин, более известный как Бицевский маньяк. Он убил не меньше 49 человек в московском бицепском парке и его окрестностях. Его приговорили к пожизненному заключению и принудительному психиатрическому лечению. А вот почерк у Пичушкина совершенно обычный. У него, кстати, очень такой структурированный достаточно почерк. Если, допустим, взять того же самого Чикатило, то у него нет такой строгости в почерк. Он достаточно обаятельный. У него а, картина полностью прыгающая, полностью неоднородная. То есть он очень достаточно неустойчивый. Мало кто знает, но некоторые банки пользуются услугами графологов. Хороший специалист помогает выявить мошенников при оформлении кредитов. Если у специалиста возникают сомнения относительно благонадежности заемщика, тот отправляет его написанную от руки анкету графологу. Я взглянула только на заявление, я говорю, ни в коем случае не давать. И действительно оказался мошенник. Послали по адресу, которому паспорт представил. Там вообще в жизни такого не было. И он три банка обманул. На моем банке он остановился. Почерк более запутанный. Мошенники отличают от вычурности почерка. Там много петель, очень много. Потом ну, те буквы, как Д, Р, и все. Там есть агрессия. Даже если человек попытается изменить свой почерк, ему вряд ли это удастся. По манере письма в любом случае можно будет узнать все его тайны. Это доказал научный эксперимент, в котором участвовали люди, потерявшие руку. Вильгельм Прайер, он исследовал людей с ампутированной рукой, а при этом исследовались их ранние записи, и они писали либо другой рукой, либо ртом, либо ногами, их почерки показывали те же самые признаки, что и в рукописях, которые были до этого. А, тем самым он доказал взаимосвязь деятельности головного мозга с движением руки во время письма. То есть, соответственно, мы можем сделать выводы, что пишет не рука, а пишет мозг. Еще один интересный факт. Почерк каждого человека меняется с возрастом. Манера письма становится менее шаблонной и приобретает индивидуальные черты. Вот, примеру, вот, ну, когда вы детский почерк увидите видите, сколько там мягкости, сколько доверчивости. И когда вы взрослеете... Сколько там углов появляется, столько ну, жесткости в вашем характере. Но почерк один и тот же. По мнению графологов, возрастные изменения почерка могут быть ключом к одной из загадок российской истории. Есть легенда, что царь Александр I инсценировал свою смерть и отправился в скитание под именем старца Федора Кузьмича. Светлана Семенова долго изучала письма 47-летнего императора и рукописи 82-летнего отшельника, и пришла к выводу, что их писал один и тот же человек. Александр Первый, когда к женщинам обращался, ну, что вы? там прям по весу был. Он ну, сам, сама главная буква, как бы подпрыгивала. И всегда у него особенно гэ был. Вот, прямо в взлете, как руки расставлял для объятия. Точно такая же особенность заметна и в рукописях старца Федора Кузьмича. Любопытно, что эта характерная черта часто встречается в записях многих праведников и отшельников. У святых они часто, вот первый буквы, еще ставят такую волну. То есть это говорит о том, их отношение к собеседнику, он больше выступает как пастор. Он готов тебе слушать, он готов тебя принять таким, какой ты есть. Детальным изучением истории Федора Кузьмича занимался и великий князь Николай Михайлович. Дядя императора Николая II пришел к выводу, что русский самодержец и сибирский старец – это один и тот же человек. Великий князь просил у царственного племянника разрешения открыть людям правду, но получил отказ. Современные представители дома Романовых тоже предпочитают придерживаться официальной версии смерти Александра I. Немецкий философ Эммануэл Кант всюду твердил, есть такие заблуждения, которые нельзя опровергнуть. Надо сообщить заблуждающемуся уму такие знания, которые его просветят. Тогда заблуждения исчезнут сами собой. Это были загадки человечества. Я Олег Шишкин. До встречи.